«Не приветствует всех, кто готов узнать о самых громких событиях Казанского федерального. С вами Аделя Шемилова. Сегодня вы узнаете. Ученые КФУ получат 30 миллионов рублей. Дмитрий Медведев дает старт новой пилотной программе. Казанский федеральный посетила делегация из Ирана. Маленькие почемучки закончили учебный год в детском университете набережной Челнинского института КФУ. Премьер-министр Российской Федерации поддержал деловой диалог с инновационным сообществом Казанского университета. С какими просьбами обратились к Дмитрию Медведеву молодые ученые, узнаете прямо сейчас. На площадке Казанского университета успешно завершилось заседание Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по экономической модернизации и технологическому развитию России.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 очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Напомним, что эта тема полностью совпадает с основной целью визита главы правительства Российской Федерации и представителей ответственных ведомств в Татарстане.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 И вот будет входить у самого пятницу пилотный проект, э, пилотных вузов, прошу почти, которые будут осуществлять эту, эту задачу. Адель Шемилова, Линар Влетьяров, Максим Матвеев, Алмаз Хазеев, Универ -Ньюс. Что не день, так очередной визит в Казанский федеральный. Кто стал гостями на этот раз, узнаете прямо сейчас. Казанский федеральный посетила делегация из Ирана. Встреча состоялась в голубом зале главного здания КФУ. Директор департамента внешних связей КФУ Андрей Крылов рассказал гостям о структуре образования университета, затронул ряд образовательных проектов. Мы перед собой стоим в этом направлении. Это воспитывать, готовить педагога, учителя для мира, который постоянно меняется. Не обошлось и без обсуждения возможностей сотрудничества. Так планируется создать совместную дорожную карту, развивать программу по обмену между студентами и преподавателями. Елизавета Евтефеева, Владислав Михневский, Универньюс. Казанский федеральный университет продолжает продвижение вверх в рейтинге вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вуз и занятых в сфере финанса и экономика.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 На протяжении всего года маленькие ученые с удовольствием посещали лекции, различные экскурсии и мероприятия в детском университете КФУ. Время пришло ненадолго расстаться. Но, несмотря на это, заключительное занятие детишки провели с огромным энтузиазмом.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 Хотите узнавать обо всех событиях первыми, тогда не переставайте следить за нами в социальных сетях. А сейчас мы завершаем наш выпуск. С вами была Адель Шемилова. До новых встреч.